Здравствуйте, уважаемые слушатели. Делаю сейчас видео в связи с тем, что долго не могла понять какие-то странные события, которые стали происходить вокруг меня и вокруг моих интернет-ресурсов, на которых я общаюсь со своими пациентами и с людьми, и также со своими друзьями. Теперь мне многое стало понятно, поэтому я хочу сделать отдельное видео, точно так же, как сделал тот американский парень, когда ему начали тоже писать вот все вот эти вот гадости э, по поводу того, что вот он говорил в своих видео. Так вот, теперь я хочу объяснить немного ту ситуацию, которая возникла и повлекла за тобой вот такие вот непредвиденные последствия. То есть это совершенно ненормальная реакция завистников и ненормальная реакция людей, неадекватно реагирующих на то, что есть другие люди, и самое главное на то, что есть врачи, которые говорят правду о сложившейся ситуации в медицине сейчас на данный момент. Значит, вы сами прекрасно понимаете, что наша медицина просто ужасная. Вот сейчас совершенно недавно я прочитала я прочитала вопрос, пришедший опять же на сайт. Женщина писала по поводу того, что она находится в другой восточной стране, она там живет. И вот у нее начались какие-то стоматологические проблемы, которые, и эти проблемы ее беспокоят. Она уже начинает нервничать, она начинает расстраиваться, все начинают крутить пальцем у виска. И вот, слава Богу, как говорится, меня этот вопрос очень сильно заинтересовал, потому что действительно такой сложный вопрос. А я люблю попарить мозги на сложных вопросах, почему и, в общем-то, всегда могу дать ответы на любые сложные ситуации. И мне кажется, я нашла, нашла ответ практически сразу на то, что с ней случилось, учитывая то, что мой ответ подтвердили еще мои коллеги, с которыми мы на этом сайте не конфликтуем. И, в общем-то, мне нравятся их ответы, они отвечают вполне адекватно. Я человек, я врач такой, который вполне принимает и другие понимания, и другие решения, но никогда не принимает э, критику, э, которая начинает, что вот ага, вот она дура, вот он дурак, а я такой умный, и начинается, что я якобы позорю этику диантологию врача. Ну вот начнем с этой этики диантологии. Я зарегистрировалась на сайте, на медицинском сайте для того, чтобы консультировать. Но для того, чтобы это дело было быстро, я отслала админу свой диплом, и по диплому, в общем, я быстро появилась на сайте. Все дело в том, что опыты и жизни заставили меня быть опытным не только во всех областях своей стоматологии, но также и во всех других областях. Вот, потому, что, потому что в тех областях, которые меня беспокоили, у которых у меня была проблема, у меня совершенно никаких проблем нет. В общем-то, фактически сейчас я практически здоровый человек. То есть ни по каким анализам, ни по каким УЗИ, ни почему у меня сейчас никаких проблем нет. То есть всю свою проблему я вполне нормально решаю. В общем-то, и об этих проблемах я говорю. Я зарегистрировалась на этот сайт и начала консультировать. Естественно, на сайте я не собиралась говорить, что вот когда, допустим, пишут что вот помогите, пожалуйста, вот говорят, что на меня не действует анестезия. Ну, в первую очередь я могу сказать, что не действует анестезия тогда, когда доктор, врач-стоматолог не владеет анестезией. Есть, есть, бывают периодически, очень редко, у меня редко были такие ситуации, когда небольшое, атипичное расположение, допустим, широкие крылья нижней челюсти, то есть они очень широко отведены. Ну, то есть в, в овал лица, ведь каждый человек имеет индивидуальное строение. И иногда действительно бывает, что начинаешь, делаешь, делаешь анестезию, она, ты видишь, что она не идет, и начинаешь тогда, но дело в том, что начинаешь тогда иглой, вот уже понимаешь, куда что, куда нужно делать, куда нужно идти. вот, Но дело в том, что другие у нас сейчас доктора так, ага, мы делаем по стандарту, так, по стандарту не пошло, а там стандарт может быть, они могут и не знать этот стандарт, они могут и даже по стандарту не уметь это делать, тем более молодые есть молодые, они заточены только на деньги. Спасибо какому-то молодому человеку, вот на сайте я совершенно недавно смотрела сайт, вот Он сказал, что если вы выбираете врача, то выбирайте врача, которому уже за 40, потому что это люди с другим жизненным стержнем. Да, вы абсолютно правы, мы с другим жизненным стержнем. У меня, допустим, жизненный стержень именно помогать пациентам, помогать лечиться и особенно ничего не могу поделать. Я люблю сложные ситуации, над которыми нужно поломать голову, над которыми надо подумать, надо покопаться, надо где-то полистать литературу вот это заставляет тебя каким-то образом подниматься. Поэтому практически на очень многие вопросы я могу дать ответы. Но, собственно, когда я попросила написать э, доктора обо мне отзыв, вот э, моего коллегу, там был некий переверзенцев, который врач-ортопед, который написал, э, написал обо мне отзыв, то э, он написал так, что э, доктор может дать ответы на те вопросы, на которые, казалось бы, ответа нет. Ну, то есть что-то вот в таком роде, вот у меня было, и мне было очень приятно иметь этот вопрос, но дело в том, что конфликт зашел дальше, а у нас все наши, главные, все наши обычные, ну, как бы, как сказать, обычные стоматологи, обычные врачи всегда начинают под, подделываться под наших... Под каких-то руководителей. И, естественно, у нас получилась ситуация. Я, естественно, записалась консультировать и, естественно, консультировать смежной специальность. То есть, лор-область это наша смежная специальность. То есть, вот здесь у нас находится головка нижней челюсти, и здесь находится наружный слуховой проход. То есть лор-образ это наша смежная специальность, потому что порой чуть сложно, где чья проблема. Вот И в один прекрасный момент, буквально было на самом начале, в самом начале консультации, женщина задает вопрос. Дело в том, что на сайте предусмотрены платные вопросы, то есть если вы хотите, чтобы вам быстро ответили, то на сайте предусмотрены платные вопросы. Вот эти платные вопросы стоили 50 рублей, из них 20 рублей забирать сайт, а 30 рублей делилась на всех тех, кто отвечает на вопрос. И неважно, по смыслу он отвечает, не по смыслу, все. Ответил человек, хоть просто точку, либо восклицательный знак поставил на, на, в вопросе, в ответе. Все, значит это, значит, это считается. Ну, естественно, сами понимаете, что 30 рублей, которые делились на 5 человек, там, допустим, на 4, ну там получалось 6-5 рублей. Там. Ну, в общем, большая, конечно, оплата докторам за консультации. Но админы, те, которые, конечно, наживались, они весьма неплохо. Потому что там было еще такое понятие, как сказать спасибо врачу, и там можно было сказать спасибо 50. То есть, дополнительный бонус доктору, если... Очень понравился ответ. Дополнительный бонус 50 рублей, 100 рублей. Из 50 тоже так 20 забирали. 100 рублей, 200 рублей и 400 рублей. Из 400 рублей только 250 тебе забирали. Ну, то есть чуть больше 200 рублей оставалось доктору, все остальное уходит сайту. То есть это, это для тех, кто консультируется вообще на сайтах и знаете, что если вы благодарите через сайт, то доктору приходит не вся сумма, которая, которую вы платите, а доктору приходит только, полов, только, ну, дай бог, чтобы это была половина. То есть 50% они себе забирают. Поэтому, значит, я консультировал в лор-области, и, естественно, я сидела, я просматривала все вопросы. Сайт был очень интересный. Мне до сих пор этот, мне до сих пор этот, ну, этот сайт очень нравится. Почему? Потому что я видела там много сложных вопросов, на которые я начала ломать голову. Вот И я действительно там отвечала, я действительно усердно сидела, мне нравились эти сайты. Ну и, естественно, я заходила на лор-область, потому что было очень интересно. В основном, по вашим вопросам, можно судить о том, что происходит в нашей медицине, и не только в нашей медицине, но и в смежных специальностях. Вот. И вдруг, и вдруг. А это было вот буквально эти события были и у меня. Я говорила об этом событии «Осторожно с вот если кто может посмотреть это видео – Задает буквально две женщины, практически друг за другом. Я даже думал, что это один и тот же вопрос, думаю, может дублируется вопрос или как-то, потом нет. Значит, две женщины, одна лежит в стационаре и задавала вопрос по факту того, что ей сделали внутривенно, капельно ей стали вводить цепториаксон, и у нее начался сердечный приступ. То есть сердцем плохо, врачи спихнули, естественно, это все на нее. Вот, и она задает вопрос, что у меня с сердцем все в порядке, мол, я лежу в лор-отделении, мол, что такое, почему, что это может быть. Естественно, наши доктора начали все замазывать, зализывать и все. Я сказала откровенно и открыто, что э, вот один грамм, который... ей, по-моему, даже два грамма делали внутривенно, что два грамма это вообще лошадиная доза, которую пусть делают себе сами те, кто вам ее сделал. Неудивительно, что у вас, говорю, сердечная деятельность пострадала. Ни в коем случае больше не допускайте вообще делать этот антибиотик. Он очень неплохой антибиотик, но он очень-очень токсичный. И тут же другая женщина, уже более полжилого возраста, задала вопрос. Значит, и дело в том, что консультация была в лор-отделении, <laughs> лор ну, в лор-разделе отолер, отолерингология, вот, а я-то стоматолог, и дело в том, что женщина отблагодарила меня самой максимальной благодарностью, которая, которая была, то есть, в, значит, этот врач, который, Савчук некий, который там консультирует, значит, не ему, как лор-врачу, а мне, как стоматологу, который консультировал там сайте, значит, человек отправил 400 рублей благодарности. После этого все как с цепи сорвалось начались появляться какие-то фейковые аккаунты. Вот, кстати, Александр Терапевт, который консультирует в стоматологии, это фейковый аккаунт того же Савчука. Там дальше подсоединились психиатры. Да, кстати, я консультировала психиатрической области. Почему? Потому что в свое время, в свое время я вообще по жизни очень много сталкивалась с неясными проявлениями. Действительно, у меня дома происходили странные вещи. Это отмечали и мои родные, это отмечали те, кто приходил к нам в гости, и все прочее. И, в общем, поскольку сейчас время тяжелое, и поскольку сейчас в это тяжелое время именно идет такая информация, и я нашла книги, мне очень понравились книги Левашова, которые, в общем-то, практически на все вот эти вопросы мне дали ответы. И в области психиатрии парень задает вопрос, что, мол, молодой мальчик, 14 лет, что, мол, я слышу голос, который меня зовет. Но я прекрасно понимаю, что у этого голоса, вот, если кто не читал Левашова, то э, вы можете почитать и узнать, что к чему. Я не призываю читать, потому что поскольку эти книжки сейчас запрещены. А вы прекрасно знаете, что если книга запрещена, значит в ней есть правда. Вот. И э, если я написала только одно: что если этот голос недаром тебя зовет, потому что ни в коем случае, я говорю, ты можешь слушать, не слушать его, но ни в коем случае не делай того, что этот голос от тебя начнет требовать. Вот тут раздался взрыв психиатров, потому что психиатры у нас все рассматривают совершенно с другой точки зрения. Психиатры, психиатрия у нас область, это, в общем-то, я считаю, что это инквизиция, средневековая инквизиция, это аналог средневековой инквизиции, потому что никого психиатрия, в общем-то, не лечит. Психиатрические диагнозы являются фактически субъективными диагнозами. Вы это можете посмотреть на канале Доказательная медицина. Его делает сама врач-психиатр. Вот. И она очень четко объясняет, что такое психиатрические диагнозы, почему психиатры появляются именно, активизируют свою деятельность именно в момент смены социального строя, потому что, естественно, люди не понимают, что происходит, одни сходят с ума, другие ищут какие-то ответы, все. И поэтому человек постоянно в напряжении, ему нужно расслабиться, он ищет какие-то ответы на вопросы. Ну, кто им, естественно, может ответить на вопросы, конечно же, психиатры. А психиатры, естественно, используя свои возможности, если учитывать еще, что в нашей стране так, что если ты попал в поле зрения психиатра и на тебя завели карточку в психиатрическом диспансере, все, можешь поставить точку на своей карьере. И поэтому у нас все консультируются у психиатров, только негласно и не это самое. Вот мне очень, кстати, повезло, у меня был главный врач психиатра, вот, вот это вот, единственный человек, которого в своей жизни я знала, мне, я просто не могла поверить своим глазам, когда я просто увидела, что это за человек, это был чудеснейший человек, это был чудеснейший, но ну, он был молодой, ну, очень красивый мужчина, ему было 33 года, вот, изумительный доктор, мало того, что очень красивый, и человек очень грамотный, человек вежливый, человек интеллигентный. Uh, ну нет не было в нем вот это вот того что сейчас вот называют вот это вот только я и только мне и все нет он он смотрел он слушал других он удивлялся и потом когда он мне сказал говорит, вы знаете о вас уже идет в поликлинике идут в поликлинике разговоры. и дело в том что там два психиатра были были главными врачами. Ну это вообще сейчас, конечно, психиатр это символ времени. Еще раз повторяю, что психиатрия это аналог средневековой инквизиции. Если человек не угоден, то его можно любыми путями отправить, поставить ему психиатрический диагноз, а дальше уже трава не расти. Если не нравится все, и погнали этого человека гонять по психушкам. То есть это все проще простого делается. И вот после вот этих вот 400 рублей, которые женщина перевела не лор врачу в его консультацию. А мне, стоматологу, у нас начались, буквально пошла война на сайте. Меня, во-первых, забанили на всех, во всех разделах, в которых я больше не могла высказывать свое мнение. Там и травматологи начали вымахиваться, что якобы вот, то есть, потому что травматолог, почему я именно по поводу стелек, потому что у меня была такая проблема с с ногами очень стали болеть ноги я долго не одевала стельки чего почему не знаю и потом вдруг в один прекрасный момент когда я одела стельки сейчас у меня все это лежит и сейчас у меня уже все это не нужно потому что я все привела в порядок то есть я вполне могла дать адекватный ответ на то что происходило и тем более что люди не задавали достаточно сложных вопросов я ж не лезу в вопросы э, постхирургических осложнений или еще чего то но по поводу стелек по поводу необходимости и всего прочего свое мнение как врач я вполне всегда могу вы сказать это да но дело в том что потом все стали лезть консультировать стоматологию. но ну, вы представляете что врач общий хирург вот сейчас там некий лагодич престарелый такой дяденька он летит в эту общую стоматологию консультировать значит он у нас консультант стоматология вообще считается очень специфической наукой в которой консультировать могут только стоматологи я просто очень была удивлена на другом сайте где по стоматологии, нужно ли удалять зуб ребенку, начали консультировать, и уже взрослые, я понимаю, что в раннем возрасте педиатр может, но уже начали консультировать, и там даже и фтизиатры, и там даже уже, и кто-то еще, и хирурги там консультировали, нужно ли удалять зуб ребенку. И когда я просто почитала вот этот кошмар и бред, который вот пишется, и самое главное, что вы все это слушаете, вот. И не факт того, что вы поведете правильную политику. Вы, просто сейчас идет такая тенденция, что люди не хотят ходить в поликлинике, мол, авось пронесет и ищут халяву везде. То есть это как везде. Раз у нас Российская Федерация оказалась частной фирмой. Я взяла сейчас УГРН, распечатку УГРН по Российской Федерации, что такое наша Российская Федерация, в которой мы с вами все живем. И оказалось, что это фирма Российская Федерация, организованная гражданином СССР. Дмитрием Медведевым, Д.А. Медведевым. Вот. Поэтому, раз у нас нет ни одной государственной структуры, то, следовательно, у нас сейчас в РФ бардак и беспредел. То есть я поняла, почему у нас рушится и валится так медицина. Почему у нас э, принимают... Вот, э, потому что если я вижу, что вра, что человек задает действительно... Бывает, бывает задают вопрос малолетки, которые не хотят просто ходить по поликлиникам. Они нажали, натыкали, на, на, на кнопку тыкали, как скажет задорнов, вопрос. И они решают, э, значит, и они получают ответ. Идти, не идти, там нужно, не нужно. Еще удивительно, почему по интернету еще зубы не лечат, не препарируют. Ну, может быть, когда-то и будут препарировать кто-то. Вот, поэтому всегда, ну вот, всегда в стоматологии это, в общем-то, такая область, в которой нужно идти, смотреть, и уже э, конкретно разговаривать. Или хотя бы, если вы задаете вопрос, то вы хоть фотографию свою пришлите э, того зуба, насчет которого вы... Или насчет лунку. Начинают описывать лунку после удаления. Чего ты ее описываешь? Принесли фотографию. И описывать ничего не надо. Фотографию все так и так. объяснила, что... Ну, все равно у нас население начинает, оно считает больше, что оно знает больше. Но ничего удивительного. мне, меня, допустим, водила-дальнобойщик стал пришел ко мне. Так ты мне сделай. Вот ты. Ты мне сделай вот так и вот так. Я говорю, а когда у тебя осложнения будут, ты себе сам будешь лечить или ты сам будешь считать, что тебе нужно сделать так или не так? Ну, в общем, понимаете, люди, у вас сейчас бардак в головах, и этим бардаком сейчас активно пользуются, и на этом бардаке сейчас активно зарабатывают. Вот, так что с вот, этого вот, с вот этой вот ситуации, оказывается, у нас этот лор-врач является исполняющим обязанности главного врача или главным врачом где-то в какой-то там клинике, причем какой-то республики. Вы знаете, что я даже не собирала ни данный, ничего, но я просто стала замечать, вдруг на моем видеоканале как, мои, э, мои видео начинают появляться на каких-то сайтах, где их просто начинают обсирать, грубо говоря. Ничего не буду говорить по-другому, просто обсирать. Допустим, я сделала видео, кто делает, э, кто э, пишет на медицинских сайтах. Вот вы знаете, у вас там первые топ-10 вот, медицинских консультаций, и вообще в интернете медицинские сайты делают не медики. Их пишут, копируют Райтеры. Причем медики их не консультируют, им дают задания, и, значит, они должны дать готовый ответ. Ищите, мол, где хотите, мы тут такие крутые, мы вас консультировать не будем, мы скажем только да или нет. И за это заплатим. Почему? Потому что им нужно попасть в топ-10 для того, чтобы вы переходили по ссылке на их сайты. То есть все решает количество посещений. Не качество консультации, а количество посещений. Раньше мы за этими вещами обращались в справочники Видаля, в медицинскую литературу. Сейчас у нас полно интернета. Но, уважаемые товарищи, знаете, что интернет был создан для того, чтобы глубить вам мозги. И он действительно это, с этим делом очень хорошо справился. Поэтому совершенно недавно в консультации тоже задали вопрос... По поводу того, что девушка тоже пришла, задает вопрос, я пришла к стоматологу, так и так, и вот мне, мне сказали, что лечить надо ставить, мол, не могут они поставить там полость именно с нарушением целостности стенки зуба. И вот я не знаю, мол, на что решиться, потому что в частных кабинетах как? Если ты платишь, мол, ты выбирай конструкцию. Нет, уважаемые товарищи, конструкцию должен выбирать исключительно только врач. Ну и, естественно, сама. Док... А, у нас там в нашем разделе стоматологии появились стоматологи клиники Миллеора Дент. Но стоматологи и стоматологи, я стала читать новых стала, Читаю, смотрю, в основном это Мелиородент не консультирует в обычных бесплатных вопросах, а консультирует только в платных вопросах. Я стала причитываться, и когда я нашла 2-3 ответа, ну полностью дебильных, я поняла, что здесь что-то не то, что это, скорее всего, что опять фейк. Потому что стоматологи клиники Мелиородент, наверное, Мелиородент даже и не знают, что ее имя используют, как и Игорь Стоматолог, и Александр Терапевт. Вот, они даже и не знают, что их имя используют для того, чтобы, в общем-то, сделать поддельный фейковый аккаунт, вот, и, и за счет этого просто получать деньги. То есть, делаются эти аккаунты для, для того, чтобы просто не дать мне зарабатывать в интернете. Ну, вы же понимаете, что 12 рублей, это большие, ну, раньше это было 5 рублей или 6 рублей, сейчас у них 12 рублей, они, видимо, подняли таксу за свои вопросы. Вот 12 рублей они отдают. Они не поднимают мне ни рейтинг, они мне опускали рейтинг. Значит, потом того же самого доктора... А, и, значит, эта миллиорадент дает такой ответ, что, мол, ставьте лучше вкладки, мол, они будут стоять долго и так далее. Ну, я написала сразу, что вкладки, вкладки, я в частном кабинете настолько часто встречала, я работала в нескольких частных кабинетах, настолько часто встречала, когда приходили с этими вкладками люди, и они не знали, что им делать с этими вкладками и как их фиксировать, и они уже не первый раз фиксировали эти вкладки. И я написала, что вкладки были актуальны только тогда, когда не было, кроме цементов обычных стоматологических цементом, не было композитных материалов. Но когда появились композитные материалы, вкладки потеряли свою актуальность. Они актуальны, допустим, если это выбирается в качестве опорной конструкции на мастовидный протез или еще что-то. Вот тогда они актуальны. Но по факту вкладками просто залечивать зуб вкладкой этой ерундой, фигней мучаются ортопеды. Потому что у ортопедов, у них какое-то специфическое мышление. Они мыслят вот те, которые работают, работают чисто механически, имеют дело только с протезированием, никогда понятия не имели о том, что такое лечение, что такое удаление, все. У них чисто специфический менталитет. Они... Чисто специфически мыслят. И вот тут я сказала: говорю, что вкладками в основном мучаются ортопеды, которые ищут себе работу. Потому что с тех пор, когда, в общем-то, я когда закончила институт, ортопедию я ненавидела. Почему? Потому что у нас был такой профессор Абалмасов. Он так третировал всех студентов нашей, нашего курса, но ну, не нашего, а вообще, нашего факультета. Очень многие вылетели, у нас был Валера Пуха, до сих пор не могу там этого упростить простите этого Валеру Пуха. Сейчас бы ребенок бы сидел, бы спокойно бы лечил бы зубки себе, да и все. Хороший мальчик был, чудесный. но ну, не дано было, ну и не полез бы он в ортопедию, он ли, сидел бы, тихо бы лечил бы себе, да и все. Хороший, очень ответственный парень, никогда не подводил, всегда хорошо лечил. Ну, не так хорошо он учился, но ну, бывает такое, что... Не сильно запоминает человек. Ну, что ж, ну, бывает, один так запоминает, другой так, но не могут все быть под одну гребенку. Вот. Ну, он, естественно, этот обалмасов сделал так, что он не пропустил Валеру через свои зачеты. Валера вынужден был уйти из института. Не очень было жалко. И мы до сих пор сейчас все встречаемся и вспоминаем Валеру Пуха. Я не знаю, где этот. И после этого я просто ненавидела ортопедию. Она у меня ассоциировала всегда с этим Абалмасовым. Потому что дури там хватало, он попытался ко мне как-то прицепиться. И прицепился как, что оказывается от меня ничем не пахнет, что я духами не пользуюсь. Рядом сидела Ленка, как сейчас помню, она говорит, он, вот от нее вот пахнет духами, а вот от тебя ничем не пахнет. Я говорю, а вы знаете, говорю, есть такое понятие, что врач не должен говорю, пользоваться никакими духами, потому что у пациента может быть аллергия на составляющие компоненты духов, поэтому врач должен всегда э, быть, в общем-то, чистенький, аккуратненький, но не пользоваться никакими излишествами, и парфюмом в том числе, потому что пациенты бывают разные. И вот когда я ему вот это отпаяла, я еще была студенткой третьего курса. И вы знаете, вот он меня пропустил, но больше он меня не трогал. То есть как-то я попала к нему на зачет, что-то попало на отработку, ну думаю, все, хана теперь мне. Но каким-то образом меня, слава Богу, пронесло. Но после него, вот у меня к ортопедии, я 10 лет ненавидела ортопедию, но это развело во мне клиническое мышление. И я нашла очень хорошие способы вылечивание тех зубов, которые однозначно шли под коронку, я стала восстанавливать эти зубы. Очень быстро появился викрол еще на тот момент. И я вот этим викролом настолько хорошо наработала себе, э, себе имя, что с векролом люди пришли ко мне через 10-15 лет после полной сенации, когда я их полностью просонировала рот. Я никогда не делала им лишние дырки, никогда не брала лишних денег. Я просто лечила то, что у них есть. И, в общем-то, я набила благодаря этой ненависти к я набила руку. А сейчас вот уже совершенно не недавно, я начала своих пациентов и протезировать. Вот, и люди были очень довольны никаких проблем у нас не возникало, то есть я выбирала всегда оптимальные. И я поняла просто, что человека надо делать от начала до конца, доверяться какому-то вот ты сделаешь все хорошо, красиво, вот пойдет он к ортопеду, и ортопед ему такого там наворотит, что потом вся вот эта вот твоя работа, она пойдет только на смарку. И, в общем-то, я была права, я стала делать, я стала мало, что мало протезировать, ну, естественно, и стала фактически делать полностью людей. Поэтому с теми, кого я лечила, мы до сих пор хороших отношениях у меня были пациенты буквально отовсюду из администрации из дальнего востока переезжали люди вот именно целенаправленно ко мне мне это было очень приятно из фсб были люди вот, поэтому они мне помогли тогда в трудной ситуации. То есть у меня друзей было фактически везде, очень много хороших друзей, именно потому что я хороший врач, я хорошо лечила. И заточена я далеко не на деньги, а на хороший результат, на то, чтобы пациент был доволен и на то, чтобы пациент больше не обращался ни к каким стоматологам. То есть и даже ко мне, то есть мне совершенно не нужно, чтобы пациент ходил даже и ко мне, если он ко мне начнет ходить, зачем мне это, какой я стоматолог. То есть все от меня уходили, полностью готовы, полностью сделаны. И вот совершенно не да, до... и вот по всей видимости вот тут... Когда я сказала, что эти мучаются ортопеды, вот э, ответила, ответили стоматологи клиники Миллера Дент, когда я ответила, что такой ерундой пучаются только ортопеды, вот тут и пошло. В, общем, в, мои, в моем ВКонтакте мне написали просто матом некий Нейк Диас и Эль, Юджин Эли. Но э, мы там еще вели войну с неким э, Агеевым врачом-психиатром. Я, в общем-то, это неадекват полный. Я же говорю, это психиатра, это аналогия, это средневековая инквизиция. Поэтому это по мне и, в общем-то, очень многие это считают, особенно сейчас вот людей, за то, что, за то, что человек не так мыслит, за то, что человек сейчас борется против вот этой Российской Федерации Эрефии, я больше ее никак не называю, в этой Эрефии нас еще, коренных жителей, сделали мигрантами, это вообще совершенно замечательно, посмотрите в свои паспорта и вообще поинтересуйтесь в интернете, в том же Ютубе, что такое у вас паспорт. Вот, и, в общем-то, мы с ним воевали, а потом вдруг все исчезло, затихло. Я думаю, почему меня на этом сайте не банят, а на всех остальных... И потом я на другом сайте зарегистрировалась нормально, получаю все нормально. И вдруг мне начинают писать, что вот на вас пишут, вот на вас пишут. Я подумала на одного, на второго, но после того, когда... Наконец-таки начали писать матом в моих медицинских консультациях. Кому нужно, пишите в этом самом. Я пришлю вам скрины того, что матом писали мне просто в прямую, прямым конкретным матерными словами. Писали и самое главное, раз такая это ты такая, где ты работаешь. То есть они пытаются выяснить, где я работаю, чтобы написать гадости. Тем людям, которые, тем людям которые, у которых я работаю, но я не работаю ни на каких людей, я работаю сама. Поэтому мне уже не тот возраст, чтобы на кого-то работать. Я работаю сама по себе. Мне не нужны никакие люди. Вот. И, в общем-то, стали рассылать моим друзьям, друзья, ну, то есть, ну, как друзьям, друзья, которые ВКонтакте. То есть они вошли в ВКонтакт, они нашли, они, они нашли сайт. То есть окуант человека, который помогает мне вести медицинскую группу, они нашли, они нашли в мою медицинскую группу, в моей медицинской группе полностью, они сделали какой-то какой фотоколлаж, где на денежной купюре нарисовали мое лицо. меня. Меня это и моих друзей это откровенно позабавило. Если честно, я этот скрин оставила и я вот этот вот это, кстати, спасибо за такой калаш. Я бы, кстати, не задумалась. Не додумалась, но я сейчас скринчик сделала и вот мне как раз этот скринчик будет очень даже неплохо. Вы видите, как вы мне... Вот. Я очень рада, что я наконец увидела тех крыс, которые находились у меня в друзьях, которые на начали якобы провоцировать меня. Я сказала, что я беру за консультации деньги. Сейчас мы э, собираемся делать... В общем-то, сейчас есть Кемерово. Э, Кемерово мы мы будем помогать Кемерову, потому что я связалась там со стоматологами именно, именно оттуда, вот они мне дали расчетный счет, где действительно идет, реально показ, оказывается помощь, я ездила туда вот, и все деньги за консультации я буду теперь называть не оплатой, а именно благотворительностью именно на Кирово и на Кемерово а другое, мы сейчас начинаем работать, именно действительно надо помогать и мы будем помогать и детям, и животным, потому что говорю я вот посмотрела сейчас состояние приютов в для животных, особенно для животных с тяжелыми поражениями. Вы не представляете, как издеваются люди над животными. Вот, Поэтому я сейчас уделю этому большое внимание. Я хочу сама сделать приют для животных, в котором будет оказываться помощь тем животным, которые, к сожалению, вынуждены жить вот в таком у них перелом позвоночника, у них переломаны кости, неправильно срослись, уродство и так далее. Мы будем заниматься этим. В частности, вот я дома домой начинаю забирать таких животных вот ухаживаю за ними, но это естественно все затратно и все требуется поэтому требуется помощь этим животным, потому что даже там где я живу, очень большая очень большие проблемы поэтому все оплаты за мои консультации пойдут именно на благотворительность сейчас, кстати Юджин Эли, вы кстати мне очень хорошо подсказали, спасибо вам за такой фото коллажик, очень красиво получилось, я очень я очень довольна, я сделала скринчик и теперь этот фото мне кое в чем поможет. Вот. Поэтому тем, кто я думаю, что вы поняли, почему возникли такие вопросы. Я поставлю, я делаю это видео специально. Правильно мне сказали, чтобы я сделала просто объясню эту ситуацию по одной простой причине. Начальникам, начальникам очень не понравилось, что им сказали нет. Понимаете, что я перешла дорогу начальнику и что женщина за, ум... за ответ за хороший ответ на вопрос, в котором он специалист, она заплатила мне. В общем-то все пошло от отсюда. ну а врачи-психиатры я считаю в общем-то врачи психиатром если бы я была министром здравоохранения я бы эту систему вообще упразднила потому что эта система она не лечит а калечит людей а тем людям которым действительно нужна эта помощь эта система помочь не может и я знаю почему Потому что сейчас очень много доходит знаний, потому что, как говорится, они говорят о том, что мифического, мистического не существует, не существует мистического, это действительно так. Но вы просто не знаете и не хотите знать природу, истинную природу вещей. Вот, поэтому вы реально никому не можете. Вы можете посадить на свои синтетические наркотики, так называемые нейролептики. Вы, вы официально сажаете людей на синтетические наркотики, на нейролептики. Вы а тем более, когда прокалывают людей, свободно мыслящих людей, которые не хотят никому, которые говорят правду. Вот, еще раз повторяю, я буду говорить правду о той ситуации, которая сейчас у нас происходит в нашей медицине. Медицина у нас мало того, что грабительская, она еще и тупая. Особенно тупые, это молодые. Действительно, которые я вот очень много смотрю, вот, якобы бывшие вот эти государственные поликлиники, которые сейчас тоже стали частными поликлиниками. То есть, ну, это частно, если ОГРН взять, то действительно, если у нас Эрефия наша является частным государством, вот у меня есть документ ГРН на эту Эрефию, там стоит единица, а единица в номере ОГРН, а единица это обозначает частное предприятие. Вот то, тут же что можно сказать, о наши в, в частной компании, я могу сказать, что мира не будет, там будет править зло, зависть, злоба. То есть все самые плохие черты человека, которые есть в человеке, будут выявляться в частных компаниях. Потому что и еще коррупция ⁇ это родная дочь частного, частной, частной собственности. Поэтому э, борьба с коррупцией, в общем-то, при капитализме ⁇ это дело глупое и, в общем-то, нереальное, но это есть повод. Хорошо отмыть бабло, якобы на борьбе с коррупцией. И в то же время посадить тех людей, потому что человек, который умный, который талантливый, он не умеет гадить и не умеет защищаться от вот таких вот гадов. Вот. Поэтому здесь, в общем-то, справиться, справиться с человеком, свободомыслящим и мыслящим так как, так, как он должен мыслить врач, справиться с помощью психиатрии очень легко. Вот, собственно говоря, это все, что я хотела сказать по поводу той ситуации, которая возникла. Это простая обыкновенная зависть. Но я могу сказать так, только одно. Уважаемые гадюбыши, гнабыши гадебыши, если бы я была какой-то посредственностью, вы бы никогда бы этого не сделали. Вы бы сумели бы со мной справиться, вы бы сумели бы меня приструнить, забить и так далее. И я бы вякала бы только то, чтобы вы мне разрешали говорить. Но я не являюсь посредственностью, я хороший врач, я хорошо лечу и у меня хорошие результаты. Где я работаю, это вас не касается, а вот где вы работаете, я выясню. Вот, поэтому передаю вам всем большой привет. Огромное спасибо вам за калаш в денежной купюре. Он мне очень пригодится. Даже и думать не надо, и делать не надо. Вы мне подали очень-очень хорошие идея. Огромное спасибо всем друзьям, которые поддержали меня, которые предупредили, сказали, прислали. Я очень много выяснила, что оказывается, кто на меня клепал, что, кто пишет на меня. Именно с вот этого сайта, с идет вся гадость, которую, которую на меня пишут. В частности, совчок, психиатры и мой родной коллега Переверзенцев. Который, собственно, и являлся, и стоял за вот этим э, аккуантом стоматологи клиники Миллиора Дент. Потому что даются абсолютно глупые консультации. Ну, я могу сказать, что этот доктор поначалу давал неплохие консультации. Я поначалу с ним была согласна. А потом, когда ему начали начислять бешеный рейтинг, когда он, э, его, видимо, попросили написать на меня. Да, и, кстати они все время пишут, что, мол, посмотрите, значит, какие плохие у нее отзывы. значит, На меня там стоят только плохие отзывы. Но в то же время посмотрите отзывы на, те, на тех людей, которые там на меня написали. То есть я тоже ответила им их же словами. И поверьте мне, что с тем же Савчуком ни один стоматолог не, не написал ему хорошего отзыва, потому что... Савчук действительно совершенно не понимает в этом. Я считаю, что но ну, если ты занимаешься руководством, то занимайся. Какого ты лезешь в консультации, в которых э, тебе уже много лет, ты уже в престарелом возрасте, ты не занимаешься практикой, ты не практикуешь, это видно по твоим ответам. Он сейчас даже в своих лорка консультациях даже не, не отвечает. Там появился какой-то э, тоже с каким-то восточным именем, но я так думаю, что это какой-то фейковый окон, потому что там какие-то тоже ответы совершенно несуразные и непонятные. Где я действительно по полу лора операции, где я не могу действительно консультировать, там я не консультирую. И появился э, некий Лагогич, общий хирург, флеболог, сосудистый хирург, который тоже начал консультировать в стоматологии. Товарищи, если пироги начнет печь сапожник, а сапоги тащать пирожник, то я могу понять, то я могу поверить, что мы получим. Я еще раз говорю, уважаемые коллеги, если вы, если вы не даете мне возможности консультировать на вашем сайте КонсМед в других консультациях, то в моих консультациях я имею полное право, и я не дам никому консультировать. Кроме врачей и консультантов, я буду удалять все ответы неких различных флебологов, травматологов, общих сосудистых хирургов. Было бы очень интересно посмотреть, как он лечит кариес. Потому что стоматология очень специфичная такая специальность там действительно нужна подготовка. Всем остальным, значит, которые, они говорят, что у меня якобы нету сертификата и всего прочего. Уважаемые товарищи, у меня есть диплом. А сертификаты, эти сертификаты это просто повод вот этих институтов и всех начальников содрать с обычных врачей деньги и больше ничего больше. Если у человека есть клиническое мышление, меня в стоматологии, когда я училась, учили абсолютно всему. И, кстати, они всем рассылают, что у меня я, не, я совершенно не будучи совершенно дурный, дурным человеком, я выставила только книжечку по специализации по ординатуре. Зачем я буду выставлять все документы? Они там выставляют все документы. Я не буду выставлять все документы. Я поставила эту книжечку по ординатуре. Это первое, что мне пришло в голову. И все, этого вполне достаточно. И какая разница, какие у меня документы, какие у меня сертификаты. Еще раз повторяю, если человек понимает, думает, клинически умеет хорошо мыслить, то этот человек понимает и даст адекватную консультацию. А не такую консультацию, что, извините меня, раз вы задали, вам надо научный прием. Научный прием это и я могу э, у хирурга-травматолога по поводу травматологической операции дать такую же, такой же самую консультацию и получать за это деньги. Поэтому, если вы со мной так поступаете... Вот, то будьте готовы к тому, что никто консультировать, чужой посторонний, единственное, что они делают так, они убирают, там есть кнопка, допустим, я консультирую в консультации, есть кнопка, если кто-то другой, из другой специальности, вот как хирург-флеволок, консультирует, то там есть кнопка удалить, вот, они делают так, что в платных вопросах я не могу удалить его ответ, и этот, и этот, животное, такой вот есть с рогами, забыла, как его зовут, получает 12 рублей. Я только потом спрашиваю, вот эти 12 рублей, они делят на всех потом, кто участвует? Или это достает Уважаемые, уважаемые люди, уважаемые, я, если такая ситуация обстоит на сайте, я считаю величайшей глупостью, глупостью вам отдавать деньги и платить за то, что мы там отвечали в платных консультациях. Там кругом фейковые аккуанты, они друг другу пишут, лижут задницы и пишут хорошие отзывы, но консультируют вас из рук вон плохо. Даже вот этот доктор, с которой раньше мы хорошо общались, и который потом изменил свой хороший отзыв на плохой отзыв обо мне по просьбе того же Собчака, вот он начал консультировать совершенно отвратительно. Вот, поэтому, если вас устраивает такое положение вещей, ради Бога, консультируйтесь у таких консультантов. Если нет, консультируйтесь в моих медицинских консультациях. Если начнете провоцировать, вы будете забанены. Я вам всю ситуацию объяснила, и вот это видео я разошлю всем друзьям. Всем своим друзьям и также всем ВКонтакте пусть они посмотрят о том, что на самом деле. Я просто не думала, что эти неадекваты, которые идут на сайте, но в принципе я знаю, что главные врачи, они просто все уроды. Есть у нас, у нас тоже был, но ну, не, ну, не все, нет, не все уроды, не все уроды, но просто очень много уродов среди э, людей, которые занимают высокие посты, потому что там э, э, чувство, что я тут суперзвезда и я должен получать все деньги, что э, то, что от, где выделяется мне на мою поликлинику, это деньги лично мои и никого больше, что никому, если я не захочу, я не дам этому врачу хода. Вот то же самое, что было у меня, ординатуру. Мне пришлось уезжать в ординатуру, а вот, тоже без желания моего начальства, чтобы я специализировалась. Ничего страшного, я нисколько ни о чем не жалею, я получила хороший жизненный опыт, а также увидела истинные лица вот этих лицемеров которые проявляются большей частью, по большей части, среди этих лицемеров есть еще и бандиты, которые мало того, что они могут в полном смысле изуродовать жизнь людей. И я таких людей знаю. И фамилии этих лицемеров я могу, я знаю, я могу их назвать, но пока в этом нет необходимости. Это будет сделано тогда, когда я сделаю кое-какие действия дальше. Спасибо за внимание. Будьте внимательны подумайте, кому вы платите, оплачивая консультации на вот этих всех фейковых сайтах.